Скажи! С поколением! Вывод сильней с тропой! друзья. Как хорошо это, друзья. Прям мечта. Друзья, как вас не покалючило. Отпускай. Помогите. Да, да, да, да, да. Они не, дают, они не дают задержать друг друга. На меня падайте, на меня. На меня падайте, на меня, на нас. На нас. На живот. Держите, держите, держите, держите. Держи, держи. Я держу его. Михаила очень приглашаю. Бывает, когда люди не хотят, чтобы их задерживали. Человека сцепились вместе и не дают, чтобы их задержали. Отпускай! Отпускай! Отпускай! Отпускай! Отпускай! Отпускай! Не трогай! Не отпускай! Отпускай! Отпускай! Отпустите его! Отпускай! Отпускай! Вы Аркускай! Я ничего не делал! Я Отпускай! Не делал. Отпустите меня! Отпускай! Отпускай! Отпускай! Отпустите Отпускай! Полиция! Я, Собородов... я, вы... Вы я гулял! Вы гулял! Вы Дебятый, я гулял! Дебята, я гулял! Что вы трогаете? Да вы не вы улице? Улице! Отпустите меня! не делал. Как вас зовут? Как вас зовут? Да бы я не кричал! Как вас зовут? Георгий! Фамилия? Оганезов! Георгий Аганезов, как вас Да я гулял Пойдем, свет! Пойдем, Георгий. Пойдем. Пойдем. Илья, где ты, Илюха? Илья! Илья! Илья! Илья! Рука отпустил. Рука отпустил. Руку отпустил. Руку отпустил. Руку отпустил. коленем. Да ребят, блястет, кажу я! Я не трогал. Ваш фамилия имя! Я иду, иду сам, иду сам, иду, иду, иду, иду! иду вступ. Вступ. Трусы! Только за вой! Трусы. трусы! Трусы! Самые настоящие трусы! Пробеду. Только что вы видели, как задерживают людей, которые не хотят, чтобы их задерживали. Они просто сцепились вместе. Среди них был Михаил Кригер, человек, который довольно часто бывает на немцов. Мост. Сейчас были очень жесткие задержания на Чистопродном бульваре. Там люди а, попытались сопротивляться задержанию полицейских и сцепились вместе. Три человека, три мужчины. А Сотрудники полиции их разнимали очень долго, у них не хватило сил. Среди них был, кстати, Михаил Криги, довольно известный оппозиционер в Москве. Он действительно оппозиционер, человек, который придерживается а, а, демократических взглядов и при этом а, довольно часто устраивает, а, а, участвует в акциях протестов против действующей власти и, и среди прочего, держит вахту на, мосту, на Немцов мосту, а, то есть место, которое они так называют, а, на большом Большого Москваевского мозга был убит Борис Немцов. политик оппозиционная. И вот они просто попытались не дать полиции себя задержать. А, они тянули руки к людям, которые их окружали в надежде, что кто-то их еще схватит. И а, таким образом цепь лежащих людей станет больше полицейским, станет еще труднее. Но не удалось. Полицейские подошли и в какой-то момент один из них выкрикнув а, по уставу а, а, номер, номер приказа, согласно которому он может применять дубинки и силу, начал их довольно сильно избивать. А, хотя, в общем, они не сопротивлялись полиции. Они не давали себя задержать, но они не оказывались с полицией действия сопротивления, которое могло угрожать жизни, здоровью или причинять физическую боль полицейским. Мы это прекрасно видели. Их довольно сильно избили дубинками до тех пор, пока они не потеряли хватку и после этого выволокли буквально волоком. Последний из них, один из них успел сказать о имя нам во время прямого эфира в кадре, а последний мужчина встал и сказал, что он больше не сопротивляется и попросился бы его отвели в автозакт самого, а Михаил их, собственно, волочили по земле держание принимало несколько, ну, 10 полицейских. Они постепенно подходили, их справа было двое, они не справлялись, потом все больше и больше. Люди вокруг кричали «позор», люди называли их, а, люди выкрикивали слово «фашисты», не знаю, кому они его кричали, но они выкрикивали это слово. И они кричали, чтобы этих людей отпустили.